вообще хороший пример Искам да ви хубав пример сегодня у меня такая немножко безумная проповедь, проповедь кто-то сегодня точно скажет кто нас смотрит постоянно или слушает и тези, не Но и этот или точно уже сошел с ума. Те кажут, пастор вече yes. крыша поехала и он будет абсолютно прав и будут прави. Я, в что я принципе рад с сайте «С ума ради Христа». «И я все радом до паутея ж, а, так, ради Христос». Так и написано. «Будьте безумные Христа ради». «И пища за Знаете, Христос». Знаете, почему так написано? «И за что пища такая? Потому что превосходящее разумение <laughs> любовь к Христу. «И за что то любовь то на Христос, превосходя Есть разума». Истины в Писании. «И имя истинного в Писании то». Ну, Которое мы не мозгами кую то не с мозгами, не сердцем вместить просто не можем не можем до они превосходящее разумение ты превосходно транзума они разрывают наши сердца ты сердце у них расширяет скрижали наши на сердца так что мы могли вместить многих и можем даже можем до поговорим тысячи даже миллион людей хиляди хиляди хора вот Христос каким-то образом вместил в свое сердце миллиарды и даже и триллионы, панков, триллионы людей и поместил миллиарды хоров в сердце За все вот эти тысячелетия в течение, очень много, много людей уверовало. И, много и записная книжка, и вы знаете, я за свои 30 лет веры. И а вслед свой три в девяносто первом году я уверовал, и в девяносто третьем году я стал очень активным проповедником. <laughs> я получал такие откровения и такие откровения, которые мог проповедовать без остановки да проповедовать примерно 4 часа. 4 часа можете себе представить что вы вот пришли на служение <laughs> И кто-то говорит, говорит и говорит. И некой говори, говори, говори. Без остановки. Без, без и не заглядывая даже в конспект. Дури, не в Три с половиной, четыре часа без остановки. Три часа и, половина, четыре часа. и это не просто какая-то пустая болтовня. А люди, которые прослушали эту проповедь, -то, -то тази проповедь. Я сейчас не с собой хвалюсь. Со просто сходила Божья слава. Просто и ваше Божья слава. Сходила Шехина. Такой шалом сходил. Таков шалом Люди выходили протяг. вот так цепочкой. И говорили, я прямо сейчас получил исцеление. Прямо во время этого служения получил освобождение от чего-то. Прямо сейчас получил большое благословение. Прямо сейчас получил ответ от Господа. Ответ от Господа. Дух Святой мне лично, проговорил. Дух лично мне проговорил. И люди выходили и выходили. У нас излизали. тогда церковь была примерно 200 человек. И а потом другая очередь выстраивалась. И после, мыши друга, друга верега, после служения. Служение, помолитесь за исцеление. <свят> <свят> помолитесь, за помолитесь за мое освобождение. Я еще не могу бросить курить. Не могу доспро... <свят> Я <уши>. еще сквернословлю. <свят> <свят> еще есть ложь в моих устах. Помолитесь за меня, пожалуйста. И много-много людей уходило на сцену, много на сцену. И мы с другими пастырями молились за них и с возложением рук. И для чего мне была нужна записная книжка? И за мне тази, тази Вдруг среди бела дня или ночью или презну, что? приходило или, слово или от Господа. И если я его не записал, не записал, не успел, поленился, ночью встать 4 утра, ну кому хочется. Утром я просыпался, и как будто у меня кто-то украл. А так оно и есть. И такая био. Дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И он ненавидит. То я ненавижу. все то что связано с небом все то что, с небе, что связано с богом всичко, все с Бога, то что связано с откровением все то, от господа, все то что человек может получить от господа все то что человека может спасти. Всичко, может человека, или освободить или до да освободи. он дьявол ненавидит, дьявол ненавидит и он старается это украсть я получил такой опыт я с... Сегодня ночью я получил, раз, я получил откровение. И я не поленился. И, аз, морзу, я встал и записал. Встану, и, и чуть позже я это откровение прочитаю. И покрасну, что этого откровения. Это настолько еле уловимо, и твое увиму, что если ты не запишешь, че, не запишешь дьявол украдет. Дьявол, что открадне, ты просто забудешь. Просто, что забравиш, потому что это вот в каком-то вот таком высоком тонком эфире. За что тут твое много тонку? Потому что есть третье небо, да, как написано. Небе, и, пише, и есть поднебесие. Где обитают бесы? Бесове, и Царь поднебесие, который есть дьявол и, царь, и дьявол. и он там обитает, вот обитает там. Непрестанно. И Ищет, написано. Тарси, кого бы погубить? да погуби. И ворует у людей. И тоют крадут от хората, Хорошие как, откровения. откровения и вкладывает и той... свои давай им свой очень нехорошие дьявольские замыслы а, свои Свер... а... псувание Псу всякую ложь потому что он отец лжи за что то той на лжата. Знаете, что дьявол придумал ложь изобрел ложь дьявол его. измыслил лжато от него исходит всякая ложь. От ложь. Поэтому Бог, в свою Ложа. очередь, он ненавидит всякую ложь. И той мрази лужа. Потому что Бог знает, откуда ложь исходит. Бог знает, вот, когда Поэтому последнюю книгу вы можете прочитать. И последняя книга можно прочитать. Учите ложецов. Э, лыж в озере Огненном. В эзероту. Огнино. Почему так жестоко? За что то около Потому что, дьявол, За что -то дьявол. Есть отец лжи. То и на лжата. А Я хотел сегодня вообще-то начать с другого. Другу. Не получилось вывести на проектор. Я еще хотел еще один хороший пример подать. Да, покажу, что один Поэтому пример. большая просьба, носите с собой записные книжки. И носите с собой тетрадки, вот у меня книги. с собой такая та, та, ну, та, карманная записная ФТ, да. книжка. Я заметил, я за что березах. на одном служении я говорил какое-то слово. Не обязательно я, это может быть и Олег Григорь... Григорьевич. Некую... Сегодня, чуть позже, Владимир будет проповедовать. Иногда Андрей Лев у нас проповедует. Иногда пастор Андрей, пас, пастор Андрей, пастор Роман проповедует. -пастор Роман проповедует. А, есть у нас несколько проповедников. И Я Ярдан. Эди Кириан проповедует. Эдди Кирян. Болгарские проповедники. Болгарские Я заметил, что Я в один момент Олег Григорьевич достал откуда-то из кармана записную книгу не и быстро там что-то записал и обратно ее спрятал. Очень хороший, добрый пример. Большая просьба. Потому что есть вещи, которые настолько для вас, для каждого из вас драгоценны, бесценны, что ни с какими земными сокровищами это сравнить просто невозможно. Ни с какими миллионами или миллиардами долларов. Это вот откровение, которое прямо сейчас сходит с небес. Еще один пример я хочу сегодня показать. Писание, вот у нас Господь говорит: приобретайте себе друзей богатством неправедно У нас Наташа Наташей был джип. Хороший джип, Саньёнг Южнокорейский. Мы на нем Исколесили, ну, не знаю, очень много стран. Да, и, Турция, и, Болгария, и Турция, и вся Болгария, и Сербия, и Хорватия, Сербия, и, Хорватия и Черногория, Хорватия, и Косово. Косово. Не буду все перечислять. Черногора. И где-то мы проповедовали, Некогда проповедовали евангелизировали. евангелизировали. <laughs> Люди приходили ко Христу. А, и... А, Сегодня у меня есть большое побуждение вот, торжественно вручить вот эти ключи, да эти ключи а, от нашего благословенного джипа а, от нашего благословенного кула, а, джип, пастору молодежного служения, на на молодежного служения а, Роману Плешу. На Роман Плешу. И просто хочется приобрести Романа в качестве друга. Да. И, глымом, И сказать, приятел. вот этот подарок у нас первый в церкви. И, да, кажешь, что первый подарок в церкви да? Наша церковь уже дарила Минивен. Фольксваген мини -шаран, шаран. В хорошем состоянии. В мы подарили этот шаран э, в переводе с болгарского шаран это карась. Машина карась такая. Большой карп. Мы подарили детскому дому. Пусть в нашей церкви это будет хорошая традиция. Вот так вот в простоте дарит друг другу джипы, Бенкольные, бентли, бмв. У нас в церкви очень много богатых людей. В нашей церкви несколько миллионеров. Действующих миллионеров, у которых в недвижимость, в бизнес вложены миллионы. И я хочу сказать, что это нормально. Абсолютно... Нормально. Я могу сказать, что для Бога это вообще это даже не приобретение. Это нам дано, чтобы приобретать друзей. Для Божьего Царства. Приятели за Божье Царство. Поэтому давайте мы так коротко благословим нашего Романа, пусть он едет на этой машине, еще проповедует, благовествует, пусть эта машина послужит. Бог обещал, что обувь на наших ногах не будет снашиваться, а резина на наших машинах, она не будет стираться вообще. Вот, так, вот это есть такое обетование, да? И, и просто пусть она. Мы на этой машине вообще проблем не знали, ни, ни одного капитального ремонта. И та же Каждый год сменяли там. жидкости и, фильтры, и меня, э, фильтр, и все. и течности там. Так что будь благословен Роман. Будь Пусть она тебе еще послужит. Мне хотят послужи. Во славу Боже. <свят> а? Да, придет время и вот мне джипа никто не дарил. Никуда не подарявал. А хотя мне так хотелось. Но блажение давать. Вы знаете, почему блажение давать нежели брать? по да Знаете, почему блажение давать нежели брать? За что? Вот как по человечески нелогично как бы я становлюсь богаче, когда я только беру, беру, беру, Но вы знаете, когда ты отдаешь, богату удаваш. И чем больше ты отдаешь, и, ты больше удаваешь, и чем больше, еще больше отдаешь, больше удаваешь, что увеличивается? Как вас увеличивается твоя, твоя пропускная способность. И твоя пропускливость вот через апостола Павла проходили апостола миллионы, миллионы тех древних золотых, золотых драгоценностей. Драгоценности, драгоценности, да. Это Семинавали был на самом президенту. деле на, то, на те времена очень богатый человек. И ну, в низи времена то и был богат человек. Но он этим золотом не пользовался. То использовал ту Они все уходили на нужду святых. Ты солтывали на так, на так? так написано. Сегодня моя проповедь. проповедь. А, кстати, Бог мне подарил другой джип. И Бог мне подарил друг Джип. Л200. это моя мечта на самом Тво деле. Мечта. Я благодарю Бога за то, что я только об этом подумал. И, И Бог мне дал. И, Бог мне И мне приятнее, конечно, получать подарки непосредственно от Бога. Подарцы не через людей Бога. <laughs> это не, намного приятнее через когда ты видишь реальное чудо тема моей проповеди сегодня И тема на в чем сила брат Какая сила, брат откуда силу берешь откуда сила знаете я когда в 93 начал проповедовать да И Бог начал меня использовать. И Бог да ме исползва, я думаю, что как, может быть, непотребная сосуд. Может быть, то непотребная Я только вышел из а какой-то нехорошей зависимости. зависимости. И просто вот эта благодать проходила через И меня. Я бесценно был рад и счастлив. И, бях счастлив. и мне даже не верилось, что, что это со мной происходит. Верил, с просто сходило помазание. помазание. А я все время про себя произносил. И казвах, Господь, но я же не, достоин. Господи, не достоин. Я не могу здесь стоять, на не этой могу сцене. Тут, на сцена. Это не для меня. Не за мен. Но просто Бог по милости своей. Не потому, что я этого заслужил. За а потому, что такова его милость и благодать, и милости, и благодат, покрывает вообще всевозможное понимание. Все равно благословлял. Все Каждый раз откровение за откровением, откровения, откровения. И когда я один раз проповедовал со сцены, кто-то кто закричал из зала. Започлен, потому, что было сильное присутствие. За что -то кто-то из братьев. Братья. Я даже помню кто. Три помню. А, Ладашев тогда закричала из зала. В чем сила, брат? В какой сила это, брат? И вы знаете, это был такой интересный вопрос. Интересный вопрос. Другое название сегодняшней проповеди. И другое-то название надлежащей проповеди. Немного об энергосбережении. Малку за энергоспастявание. Откуда мы берем силу, мы христиане? Вообще, это с книги «Деяния» началось. Что Иисус Христос нам обещал? Своим апостолам, своим ученикам. Он сказал, будьте в Иерусалиме. И ожидайте. И придет время. И что на вас сойдет? И на вас сойдет сила. Помните это место? Сила, при вас, сила. Получите сила. И вы силу. примете силу. А для чего эта сила нужна? А за какой нужна эта сила? знаете, вот мы нашими человеческими мозгами а -а -а, мозыци, мы иногда сразу по-человечески это вот как-то так иносказательно извращаем. по ну так, по-человечески, сила для чего нужна? Сила за какой нужна? Чтобы похвалиться своей силой, Ты да да? Похвалишься, сила си. Чтобы что-то перевернуть. И что? Апостолы пришли в какой-то город, в и этот город? город не хотел принимать Христа. И не искал, да приема Они подходят к Иисусу. Ты идешь при Иисус? Иисус, давай мы этот город Иисус. вообще спалим. Некогда изг... огонь, огонь на него не сведем. изведем. Уничтожим да, все. Да Что им сказал Иисус Христос? Казалось, Иисус Христос? Он сказал, вы не знаете, какого вы духа. С... Сила нам дана не для разрушения. Сила, Она дана нам для созидания. Но самое главное, для чего нам дана сила. Но за какого сила. Вы знаете, та же книга «Деяния», вторая, вторая глава, где апостол Петр э, первый раз проповедует об, обещание, за что Бог зальет Духа Своего на всякую плоть. На всякого плот. Скажи, на всякую на плоть. Всякого плот. На всех. На Но все ли приняли Святого ну, Духа? А силу приняли всего лишь собрание 120 человек, которые находились в ожидании, 120 человек которые этого сила, хотели. -то са учеквали, са искали Потом, чуть позже, еще 3000 человек. На следующий день 5000 человек. И началось мощное пробуждение. И там во второй книге «Деяния» и во второй книга написано, и написано, что сойдет Дух Святой, Че из... Бог, Господь, Что сыны дух. и дочери ваши будут пророчествовать, Че сыновей старцы, сын... старцы будут вразумляемы в сновидениях, старцы, будут... а, ште... Старцы, ште и самое главное, в конце подводится такой итог. И, и всякие призвавшие имя Господне. И всякий, какой то призывал имя-то на Господь. Спасется. Что значит спаси? Для чего нужна сила? Для какой нужна сила-то? Силу нужна, чтобы спасать. И сила-то нужно спасавыми. Во-первых, самому спасись. А, Начало-то спасишь Бог дает силу Святого Духа. И Бог дает силу-то на Святую Духу. Противостать дьяволу. Самому дьяволу, дьяволу представьте. Дьявол. Наша война не против крови и плоти. Кров. Мы не призваны ж взять эту силу и пойти на войну, да? <сёк> а наша война против кого? Наша война истри, что против начальств. Начальства, против мироправителей тьмы века сего. И на том, против на дух, на век. и духов злобы поднебесных. И срежь на Смиритесь под, под крепкую руку Божию. Смиритесь под твердую руку на бок. Противостаньте дьяволу. На дьяволу. И что дьявол? И он, он? он убежит. То, что Сам дьявол убежит от этой силы. Дьявол, то от он бежит не, от нас. То не от нас. И вот немножко энергосбережения. Энерго Вы знаете, в какое время мы живем? живем? Но ну, вот сейчас нам внушают. внушают. Готовят. Готовят нас. Зима будет очень тяжелая. Тази зима, что будет много Такая тежка. идет массивная подготовка. И, и започва, э, газ дорожает. А газ -то Ток уже подорожал. Э, Топливо дорожает. Горивоту, все, что Дизель дорожает. Дизела, все, что Бензин дорожает. Бензин Дрова дорожают. А... Уголь. Выглище. Все дорожает. Все, что имеет отношение к энергии, к энергии земли. Я вот задумался, а не случайно ли это? Не спроста ли это? Не хочет ли нам Бог что-то через это сказать? И, знаете, я думаю, что 100% хочет сказать. Я считаю, что 100 хочет как мы люди, как все человечество в целом как целое человечество все, все это время от, относилось и относится еще целое, к топливу. Если отнася, брать на уровне всей планеты, а мы на него, на планета, то я могу смело сказать, могу смело доказать, что человечество, че человечество она просто очень небрежно. Просто вот так распыляла вправо и влево. Топливо и все другие энергозапасы. И Настолько небрежно, и что на сегодняшний запасить. день все эти ресурсы, они близки к истощению. И -то -то ресурсы всегда близки до свырш... Нефть до свырш... уже, уже неоткуда качать. А... Последние остались какие-то вот такие а по последним статистическим данным а петрол Петро, нафта да последние статистические данные говорят по последние статистические о том что количество людей на земле количество хора на перевалило 8 миллиардов человек от 8 хора. еще недавно было малку, 7. 7. Все развивается геометрической прогрессия. И, и, и это независимо прогрессия. от того, что идет пандемия и, независимо, че има пандемия. и много народу погибло. И много хора умерли. И это независимо от того, что повсеместно идут какие-то катаклизмы, и наводнения, цунами, не цунами. Независимо от того, что войны начались. И опять же много народу погибает. И много хора загибают. Количество людей на земле растет. Ну, вы знаете, я сегодня это хотел привести всего лишь как прообраз. Я хотел вас подвести к тому, как мы поступаем с самой главной энергией. энергией? знаете, раньше в нашей церкви это слово «энергия» И при этом наша церковь вот та, та дума, энергия. Церкви, в пятидесятнице церкви в Казахстане. Слово энергия было запрещено произносить. энергия, ну, Что касается Святого Духа. Ну никто не мог сказать, что на Святой Дух, что это энергия. Никого не можешь доказать, на Святой Дух читать. Или что по телу, по человеку, по человеческому телу двигается какая-то энергия. Вечо век кто И это правильно. И твое правил, а, Энергия, энергию можно в большей степени отнести какому-то неодушевленному предмету. И энергия может дать настемк мне, что не например, ток это энергия, да? Ток, все что энергия. Или уголь это энергия. Выгляшь то энергия. Ну вот, что касается пищи. Ну, как вы Пища – это тоже энергия. Храната все, что энергия. Энергия для человека. Энергия за человек. Но почему про Святой Дух нельзя сказать, что это энергия? Но за что мы можем докажем, что Святая Духа – энергия? Почему? За что? Потому что Дух Святой – это Личность. За что это Дух твоя Личность? Библия называет сила. Библия Библии доказывает чая сила. Про сильного человека можно сказать, что у него сила есть. А, за сильным человеком можем докажем, что има сила. Ту Самсона была сила, да? Самсон и има сила. У Бога тоже есть сила. И Бог слышит, что има сила. И Бог эту силу дал нам, людям. И Бог тази сила и дал на нас хората. Ну, я хочу задать сегодня некоторые вопросы. Ну, если кому-то задам некую вопросы. Как мы поступаем с этой силой? Как поступаем с тази силой? которая которая дана нам, Куяту что мы делаем с этой силой? как сила? вот Писание говорит. Писание указывал. Давайте мы откроем вот это место. место. Послание к Ефесянам, 5 глава. глава. 17 стиха. От 17 стих. Одна минутка. Вам интересно про это слышать? Интересно, ли за два. Послание к Фесянам. 5 глава. глава, 17 стиха, апостол Павел, пишет. И апостол Павел пишет, на проекторе вы можете прочитать на болгарском языке. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями, духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Господнем. И написано, не, упивайтесь Пиши, не упивайте с вином, хотя я могу так сказать, как, как медик, как врач, могу сказать, что лекарь мога докажа, а, вот, в, в притчах очень хорошо написано, вино какое оно вино, вино какое оно то? глумливо. То а, секира? а секира А секира, она буйна, буйна. <laughs> знаете когда человек выпит э, немножко вина ну, спи я говорю сейчас про неверующего человека не веру, ваш человек? очень часто такой человек начинает глумиться и много часто такого человек започит, да, ну, ну то есть ему море по колено а, мор мы Куляну, и он начинает на всеми на, на как-то издеваться, то есть забочево, унижать хо унижа на тех когда человек выпьет секиры. Ну, человек секира? Секира это это крепкий спиртной напиток Фаэ, а, силен вот например алкоголен. водка его можно смело назвать энергетическим напитком и водка можно налием энергийным. Но эта энергия, Но это сила, энергия, сила, она контролировать? Она ведет к тому, что человек теряет контроль. И человек губит контрол. Вот у нас в Казахстане раньше говорили так. Же. В так Азваха. Ни одна свадьба в Казахстане, нету, в Казахстане не обходится без раки. Тя не может Обязательно люди напьются. Что пьет, и начнут бить друг друга <свят> добьет, добьет один друг. очень много силы да <свят> <свят> энергии много появилось но контролировать людей в таком состоянии и не могут не могут тази в и обратная сторона написана и сторона пишет не упивайте феном от которого бывает распутство но исполняйтесь духом, но исполняйтесь духом. Но исполняйтесь духом. вы знаете если написано, что исполняетесь духом, а, это всего лишь говорит о том, что это возможно. Можно исполняться духом бесконечно. И нужно, бесправим. и важно это делать. А если я этого не делаю, а, то я становлюсь очень слабым и таким номинальным христианином который имеет только вид благочестия, Коль написано само на вид благочестия. Но от чего он отрекся? Но от от сила силы сила? же, отрекшись то есть, сила от сила силы та... благо... благовестия, благовествования Христа. Сила-то на благовестие. То есть я просто так периодически хожу в церковь. Просто по церковь. Иногда читаю Библию. По читаю Библию. Иногда я выучил одну молитву и читаю ее. И а где сила брат? Где сила брат? Где сила сестра? Где сила сестра? Получаешь ли ты силу этого? Применяешь ли ты эту силу? Используешь ли ты эту силу? И самая главную мысль я хочу сегодня провести. И как, важно, это миссия, которую я докажет, как научиться накапливать эту силу. Как, да, э, а мы призваны ее накапливать. На мы призваны постоянно ходить в исполнении. И в преисполнении. В Можешь сказать на это Аминь? Я не буду приводить поднимать все места из Писания, потому что их очень много. Но кто читает Библию, то их узнает. Но то кто читает Библию, Писание у нас, Новый Завет призывает нас постоянно пребывать в духе. Непрестанно молиться. Да си Всегда радоваться да си рад За все за Скажи за все За, за все благодарить за всичку, да и, за плохое, и, за и за плохое, и за хорошее Очень важно быть благодарным важно, да благодарны. Молиться духом да вот апостол Павел пишет так: я, я более всех класс молюсь Павел на языках. А с духом. На Для чего Создуху. апостол Павел это делает? Для чего апостол Павел так правит? Чтобы оправил. исполняться духом Духа. Когда Знаете, я несколько раз говорил, пока я еду в Бургас. Дука ты Бургас? А до Бургаса примерно три часа езды. Мне когда три часа. И Бывает так, что три часа без остановки я просто молюсь. Молюсь с Духом. И приезжаю в Бургас, и я вот таким наполнен. И вы знаете, интересно, очень часто происходят чудеса. И много часто случаются чудеса. Вот кто-то может сказать, в последние времена что-то чудеса не происходят. Что-то как-то Бог не исцеляет. Что-то как-то Бог перестал освобождать. Спрят, и так далее спрят, и тому да, подобное. Но ну, знаете, это, это неправда. Но твое лжа. Просто кто-то перестал накапливать просто Святого Духа. Спрят, да, на труп, и в... ходить в полноте. и да, да, исполнение. В силе Святого Духа. В силу, это на Святие Дух. Вы знаете, апостол Павел делал очень просто. Апостол Павел правил много просто. Он просто исполнялся Духом. Святым. просто и, Святым. и просто ходил и благовествовал. И а, чудеса и, знамения, а чудеса и знамения они просто его сопровождали просто са снегу. они просто случались просто са потому что на нем была сила За что тут -то и, и помазание вот приходит иисус христос, Идва иисус христос. проводит служение той проведет служение Возвращается обратно к себе в назарет а, Прибирается в назарет а давайте мы это прочитаем потому что это очень важно тему за что тут твоя ногу важно Евангелие от луки 4 глава Евангелие от Лука, 4 глава и смотрите с 16 стиха как написано вот стих такая пишет. и пришел ну кто пришел иисус в назарет где был воспитан вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать вот писание говорит и писание учит нас учи что было для христа Обыкновенным. С малого с детского возраста для него было обыкновенно, каждую субботу он делал это до 30 лет, пока не вошел в полное служение, потому что по Моисее его закону, по Моисеев закон, Моисей, имел, э, Иисус Христос имел право быть на служение Иисус Христос имел право да служи, ровно в 30 лет. На Раньше было нельзя, Пурану не по закону. Не. <свят> а до 30 лет Иисус Христос, и до Иисус Христос, каждую субботу, каждую субботу, Он ходил в синагогу, той и, утивал в и слушал, что Раввины говорят. говорят. Я думаю, равинники. что это очень хороший пример для нас, и христиан. Да? Чтобы мы не стали, как написано, что есть некоторые, которые по обыкновению своему не, не посещают собрание. И оставили не собрание. собрание и поэтому и конец их написано. И там. -за Можете дальше прочитать. Определен не определен очень хороший. Край. И что дальше написано? И Нататок. Ему подали книгу пророка Исаия, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Вот по, помазал – это значит, Бог дал ему силу, Бог помазал дал ему власть, Бог дал ему помазание. Мой дар, да, дал и власть. Для чего дал силу? За дал силу? Благовествовать нищим.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 Смотрите, Иисус Христос здесь говорит, для чего нужна сила. Иисус Христос указывал, за какой нужна сила. Как Он использовал эту силу. Как той использовал тази сила? С помощью этой силы Он исцелял. С помощью этой силы Тази силы Той и исцеляв, Спасал. Той и спасавал. Освобождал. Освобождав, освобождав, давал слепым зрение. Давал зрение на слепятые. Давал слепите, глухим слух. Давал на парализованные слуха, вставали. Какое-то собили обездвижение. Мертвые. Опять вставали из своих могил. Нолоса ставали. Вот для чего нужна сила. И для Иисуса Христа это было что-то естественное. Сила была на Нем. Он просто шел и проповедовал. А чудеса и знамения они происходили. Бог сопровождал шествие Иисуса Христа всякими чудесами и знамениями. И Бог давал эти чудеса и знамения Я думаю, что очень важный момент о том, что Иисус Христос дал нам и нам эту власть, чтобы нам открыть глаза слепым. И в первую очередь, имеется в виду дать людям духовное зрение, и чтобы видеть духовные вещи, духовные дать глухим слух, Д -д и в первую очередь для того, чтобы люди, и мы сами, Научились слышать голос Святого Духа. Это намного важнее, правда? Быть водимым Святым Духом. Потому что написано так. Да и все Вадимы Духом Святым. Суть Сына Божия. Дети Бога, они водятся Святым Духом. Они призваны быть исполнены Святым Духом. Призваны да исполнен Они призваны принять дух. силу и, и быть силу, носителями да, этой силы. И, да этой силы. и, и просто да. приносить эту силу там, где в, в ней есть нужда. И просто да силу, когда ты нужда от нее. Есть обратная сторона. И има с другой стороны написано не угашайте святого духа это написано в первом в послании писасла 519 написано не оскорбляйте святого духа это написано висянам 429 4 глава пророчество не уничижайте». Намалявать значение на прочество. 1 Фессалоникинса 5.20 1 к Солнце, 5 глава, 20 стих И вот интересное место, я его периодически привожу Пророк Исаия, 6 глава Пророк Исаия, 6 глава С 1 по, ш... по 7 стих От до 6 стих И мы там что читаем? Как вот читаем там В дни смерти царя Озии, да? Исаия увидел открытые небеса Исаия Помните не видел это место? небеса, то. И он видит, что там на небесах. Какое там? Давайте мы эту мысль запомним. Я уже иду к концу. Некогда запомним тази мысль. Там шестикрылые серафимы. Там има с по, има, по Двумя крылами они закрывают свои глаза. С покриват лицетуси, потому что они не могут смотреть на эту славу. Не могут да тази двумя крылами они закрывают свои ноги. Покриват лицетуси, и двумя крылами летают. И, с и непрестанно они славят там Бога. И там Постоянно славит Бог. И восклицает. И ты казываешь. Свят, свят, свят Господь Соволов. Самое главное качество и природа самого Бога. Он святой Бог. Отделенный то качество от греха. На Бог, что Грех для него абсолютно чуждое что понятие. Отделен, Что-то чужое греха, и народное. И, греха за него нечто чуждо. и вся земля полна славы его слава эта земля. и потом что говорит Исаия? горе мне горками, ибо я человек, за что -то сам человек с грязными устами с устой, и живу среди народа и живу между людей, тоже с грязными устами с погиб я ибо я видел господа и тут один Исаия. Серафим подлетает к нему, берет уголь со, со жертвенника, прикасается, очищает его. Вы знаете, откровение. И ему откровение. Я не думаю, что у Исаия был единственный грех. Не мысли, что Исаия имел что грех, были только нечистые уса. Что то имел И я не думаю, конечно, И не мысли, така, что Исаия жил среди народа, че Исаия среди которые хора, имели только... Тоже, только один грех. народа, то грех. Тоже были какие-то у них нечистые слова допускали, да? Я думаю, что грехов и в те времена было много. времена много Но вот эти грехи я их называю речевые грехи. грехи, Это как бы основа, это очень важно. Твоя то? Почему это так важно? что Вы знаете, вот есть один грех, один грех, который Бог не прощает. Вот апостол Павел пишет, вот есть грехи, которые простятся человеком. и пусть они молятся. Но есть, есть грехи, которые не прощаются. И я не говорю этим людям, чтобы они молились. Бесполезно. И знаете, я хочу сегодня рассказать один такой случай в своей Искам, жизни, да, один случай? А, рассказать о том, что Духа Святого можно оскорбить, да, святя, святя дух можно что-то у... сказать на Святого Духа, да, и Он уйдет из своей жизни навсегда, скажем, представляете, насколько это живот... может быть страшно, может быть что страшно? это за грех Два? такой? Это грех хулы на Святого Духа. Иисус Христос говорит по этому поводу так. Вы можете сказать хулу на Сына Человеческого. И это простится вам. Но если вы скажете хулу Но, на Святого Духа, на Дух. то не простится вам ни веки сём, ни веки будущего в тот и в век. Вот такой страшный грех. И страшен, же грех. А, в нашей с Наташей жизни был один человек. Это был ветеран Афганской войны, и... который пришел в церковь. И у него была какая-то обида на Бога. И на Бога за нечто. Он не мог Бога простить. Вы знаете, есть люди, которые не могут простить Бога. И он похулил Святого Духа. То есть в определенный момент он начал кричать в небо. В определенный момент он начал кричать в небо. Оскорбительные слова. Ругать и поносить Святой Дух обзывать его бесовским духом есть, наличия, кто... и так далее и тому Бесовский подобное. Дух, То есть он был в состоянии исступления. Знаете, его пророка, э, э, да, можно его назвать, конечно, пророком, в книге Иова, в книге Йов, жена Иова один раз как сказала, похули Бога и умри. Просто хулана Бога, и можно починиться. Святого Духа Но она умришь. напрямую связана с духовной смертью. Похуй дух, святого духа и ты будешь навсегда мертв для бога и и это и реч, иногидь, и это именно речевой грех. И твое грех почему речевые грехи такие страшные за что почему бог так внимательно это смотрит за что бог внимательно потому что в книге «Притч» написано в книге на притче, пище, 18 глава 22 22 стих глава, Дайси, Что там написано? Смерть и жизнь во власти языка. Что ты произносишь? произносишь. Иисус предупреждает, за каждое праздное слово дадите ответ в судный день. За всякое праздное дума, что отговорят. Еще Писание говорит, что в начале было слово. И писание что начало было Мы, во-первых, созданы по образу и подобию Божьему. А во Христе Иисусе мы вообще становимся Его образом и Его подобием. И в образ и подобие. Мы приобретаем природу Бога. На Бог. И, дорогая кофе Иисуса Иисус Христа начинает очищаться. нас Апостол Павел в одном послании пишет, что вы не можете одними устами благословлять Бога. И тут же проклинать Его творение. Не должно быть так, братья мои, не говорит апостол да Павел. Така. Это несовместимые вещи. Как не можно? Да эти Но Бог так не делает. Бог не правит И поэтому написано так. Но Если говорите така, слова... Говорите, как слова Божьи. Мы верующие и потому говорим. Вы знаете, я, конечно, тоже могу покаяться в том, что иногда у меня вылетают какие-то такие словечки. Вчера Наталья Шинюк хорошо мне подала такой пример. Она как контролер такой в своей семье. И там Даник что-то там скажет. Сыны, что Он говорит, это нету такого в литературном языке, нет такого слова. Перестань это говорить. Он что-то Володя там что-то там скажет в литературе на язык. А, ну нет, нет такого литературного языка. языке ну. мало такового думала в литературе на язык. Тарас Шевченко так не писал. Да? Тарас Шевченко не писал така. Лев Толстой так не выражался. Лев Толстой не писал, Ну, не вот, писал ну так. нет вот, такого выражения. Не Перестанеты говорить. Это абсолютно правильно. Это Нам как церкви очень важно очистить свой язык в первую не очередь. Как церковь во многу важнее то очистить, причистить язык от Поэтому Простите меня в первую очередь, мы... что я один раз во время проповеди там немножко так выразился, там, наш время... рассказывал о своей армейской жизни, что-то а... и... там, что там про, дивизию, про дивизию сказал. Ну да, пусть Бог меня очистит, и просто я принимаю решение всегда говорить слова, как Слова Божьи, чтобы они исходили от Святого Духа. И излизат от Святия Дух. Написано, когда повлекут вас на суды, на даже не думайте, о чем вам говорить. Дури не мисляйте, потому что сам Дух Святой будет что влагать свои слова. Дух, что ты говори а вы знаете, а с другой стороны, вас. язык, он от чего-то всегда зажигается. Но Но одна, одна, сторона, да? всегда да? Апостол э, об этом пишет так, о том, что вот большой корабль, он, и он в, малым рулем управляется. Так и наш язык. И в чем нам надо бодрствовать? Вот в этом послании написано, что язык, он воспаляем от гиены огненной. Поэтому апостол Павел призывает, чтобы, чтобы из ваших уст перестала исходить злоба, крик, раздражение, злоречие. Речи, Пустословие. Празднословие. празднословие. Аминь. Вы знаете, эта тема, она очень глубокая. И да, я глубокая. уже буду идти к концу, потому что у нас есть время. Еще у нас есть один спикер. Я хочу сегодня закончить, что все-таки прочитайте свои записной книжки, что я сегодня ночью записал. И я считаю, что это очень важно. И мысля, много важная. По крайней мере, для меня я это пережил как что-то такое. Я бы хотел сегодня просто поделиться... Своим с с опыт, своей опытностью, что я в жизни своей христианской, свой живот, а, всеми своими фибрами души был период, когда я старался жить абсолютно святой жизнью этоуп да я, я старался это делать со опит... да своими человеческими усилиями. Со своей человеческой усилия. и это была моя религиозная фарисейская связь справящем это которая богу ничего не дает абсолютно -то не на Бог. Но вот сегодня я получил такое, слово, получил такое интересное слово что просто пришла ясность и просто... Чего Бог вообще от нас ожидает. И я встал и записал. Я читаю. Религиозная святость. Религиозная святость. Это всего лишь свод законов. Твое законы, запретов. Забраний, или разрешений. Или разрешения, которые мы стараемся исполнять в своей жизни. Это наш морально-нравственный кодекс. Твоя морально нравствеенный кодекс который как мы думаем вполне соответствует Священному писанию и мы гордимся когда у нас получается хоть немного ему соответствовать и чем больше мы предлагаем своих собственных человеческих усилий для, для соответствия этому кодексу, это кодекс, Тем более гордыми и надменными фарисеями мы становимся. Гордие и надменные фарисеи а что такое Божья святость? А святость? Или святость, которую мы приобрели во Христе Иисусе. Или святость, которую мы в Иисус Христос. Эта святость дает нам на самом деле совершенно другую природу. Святость не дала совсем другую природу природу и характер бога природа и характера на бог. природе чуждо само понятие греха Божья природа, Божья природа само то понятие грех. ведь написано у якова за что в 113 15 глава, от 13 до 15 стих, о том что бог и сам не искушается злом и сам не искушает никого не хора и в первом послании Тимофея 6.16 нап написано, их, пишем, что Бог непрестанно не пребывает в неприступном свете. Че то, че Бог не в, а, И послушайте вним внимательно, религиозный человек акцент ставит на том, чтобы не грешить Рели религиозный человек акцент да не грешить. Святой во Христе Иисусе а свят человек Иисус Христос, акцент ставит на том, чтобы пребывать в неприступном свете Отца. Той акцент, пребывала непри... неприступном свете на отец. Во святая святых Бога. Чтобы быть Ему отделенным для Бога. Именно по этой причине И по тази причина. есть отличие. Има разлика старый завет ставит акцент свой на частицы «не». Э, не не убий, не прелюбодействуй не новый завет ставит свой акцент им на акцент частице -то «да». на частице -то «да». и это возлюби бога да возлюбишь Бог, и возлюби своего ближнего и своя ближе очень важно не отвлекаться. И Я прочту сегодня последнее место, которое хочу прочесть. И это написано в послании к евреям. В знаменитой 11 главе. И на следующем служении мы продолжим эту тему, потому что она очень обширная. И смотрите, как пишет апостол Павел. Послание к евреям в 11 главе с 32 стиха. Евреи, 1 глава 3, стих. И что еще скажу? Не достоит мне времени, чтобы повествовать о Гедионе, о Вараке, о Самсоне и о Фай, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые веру и побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли целые полки. Прогоняли полки чужих. И как бы такая же, за что-то на наместига... А, нет, не, не, не, не, не, не, не нужно повторять. А, просто вот эта мысль о том, что нам дана даже власть прогонять полки чужих. И им мы власть а... да да и чужди войски.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 потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Какого совершенства? Какого совершенства? И следующая глава, 12, начинается так. Почему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающие нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Свергнем в себя всякое бремя и запинающие нас грех». Вы знаете, я заметил, что когда человек, ну, раньше в моей жизни было такое, что где-то пропустил, согрешил. Че согрешил, и лично в моей речи начиналось какое-то такое запинание, и я не мог говорить ровным языком, не может я понимал, что я в грехе нахожусь. Тугава... «Разберегче с в грехам». «И мне нужно покаяться». «И читряю до да «Взирая на начальника и совершителя веры». Вот к какому совершенству апостол Павел нас приводит. «Взирая на начальника совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению и десную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое на Собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими. Вы еще не до крови сражались» подвязаясь против греха. Аминь. Вы знаете, я к чему хотел вас сегодня подвести. Я верю в то, что Дух Святой нас к чему-то хочет подвести. Оксана. Кому под воду. под водой, как поиском святия под В своей жизни христианской я открыл. свой христианский живот. Что периодически Бог меня так сильно наполнял. Исполнил, и меня просто распирала от вот этой силы. И просто сила. Но в последующем Но после, я мог угасить Святого Духа. Можих, да, угаси Святой я Дух. говорю сегодня честно. И честным я распоряжался этой силой не по назначению. Исполнил. Вот я не закончил про того афганца, ветерана афганской то, войны. Э, он на периодически война. приходил в церковь, Той на церковь и задавал мне только один вопрос. А простит ли меня Бог вообще за то, что я похулил Святого Духа? Его как-то мучила совесть. И потом С он опять того. уходил и пропадал. Вот еще он показывался в том, что он был оборотнем. То есть Стал оборотнем. По ночам он преображался. Это не сказка. И превращался в какое-то четвероногое животное. то есть Превращался в хищника. Ну по крайней мере он так себя ощущал. То есть такая он вставал на четыре конечности. То есть, на четыре крака. Это было в, по, в полнолуние. И на четырех конечностях бежал куда-то в лес. И забивал свои врата. кулаки в кровь. И ладони. И ему собили в кровь этого. Залезал на какую-то качепу. И был там на луну. И там, э, э, э, Вулк, а, на да. И потом он где-то раз в несколько месяцев возвращался в церковь, И в на чтобы в церковь, опять задать этот вопрос. Пак да това. Прости, прости, простит ли меня Бог за на Святого Духа? И вы знаете, через какое-то время он просто исчез. И летремя, и просто исчезнул. Я не знаю, куда, ну, куда-то он, возможно, переехал. Может быть, некогда Но я не увидел, что в его жизни произошла какая-то перемена. Но, а с видя, че в живот все есть этот человек как был озлобленным, mm -hmm. так он и остался озлобленным. И, такая и сегодня я хотел вот, закончить все-таки на хорошем. Откуда сила, брат, да? Мы узнали сегодня, что сила, она от Бога. Но ну, вот только для чего? За для чего эта сила нам дана и дается? Сила? Я верю в то, что эта сила нам неспроста дана. И, вяру, сила не и мы призваны не только исполняться этой силой, и но просто ее каким-то образом научиться аккумулировать. Да, можем да я контролируем, да я... периодически у меня получается это. И тогда вокруг меня начинают происходить настоящие чудеса. Люди и сегодня получают исцеление. И, получают исцеление и сегодня получают освобождение. получают освобождение. И сегодня я не хотел бы зацикливаться на том, чтобы не грешить. Я хотел бы с... весь акцент своей жизни да поставить на том, Акцент на чтобы смотреть си, мне только на Иисуса Христа да сложа, да с това, и просто да не отвлекаться. Иисус, без да вот в Нем нет недостатка. И в него недостатки. Если вам кто-то предъявит и так скажет, каже, а я увижу, в тебе есть недостатки, брат. А, сестра, я увидел, что ты недавно вот такое совершила. Мы, люди, иногда спотыкаемся. Но наше оправдание только во Христе Иисусе. Оправдание Я Иисус сегодня Иисус говорю Иисус. так, отвечаю. Вы говорите, можете увидеть во мне вы недостатки, можете да в недостатки. Но попробуйте найти эти недостатки у Господина моей жизни. На господин на мой живот. Попробуйте найти их у Иисуса Христа. Многие люди искали. И хора хотели найти да, и, какой конец? и стали христианами и, те, что стали и понимали что у, у этого человека с большой буквы и те, что разбирали что тоже человек с недостатков просто нет. Недостатки. потому что это сам бог который и пришел в бог который ты душил при нас в пота, и он абсолютно все может и в сегодня я хочу вам представить одно чудо и я когда познакомился с Владимиром. Куда ты сопознался с Владимиром? Шенюк. Ну, он рассказал свою историю, что он из криминального мира. Томи рассказывал свою историю, что свят. И мне как-то вот, вот он, он говорит. То и говорит. И мне все казалось, что вот, вот, вот он сейчас заговорит на жаргоне. И я сама чувствовать, что, я, что вот со то есть за поршень договорился. Вот как-то как-то у него тело вот так двигается. Такая тяга, то ну, вот, вот он подойдет вот так, и как-то у меня вот так немножко все сжимается так, внутри. Например, нечто в мен... Наверное, какая-то все-таки, все равно еще там... Э, ветхий образ жизни... А, прежний образ жизни ветхого человека, там что-то еще где-то там проскальзывает. Может бьешь, образ на И для меня является чудом на сегодняшний день... И за меня То, что Володя открывает уста... А, читай, говори, и это чистая речь. И... Там нет сленга, там нет уже жаргона, там нет уже матов, сквернословия, которые являются в моем представлении страшным грехом, сквернословия. Это бесовский язык. Я никогда не много свое Абсолютно бесовский язык, как материться. Мы оскверняем люди, которые матерятся, оскверняют Святого Духа. И тем более верующий человек, ну, в моем представлении, верующий человек не может материться. Но ну, это несовместимо. Если уже человек, уже сразу можно сказать, ну, ну, ну, где твоя вера? Что из, что из тебя? Молодая Иисус том, Христос ты говорит, ты говорит по этому вера. поводу, от избытка сердца говорят уста. Сердца Иисус Христос говорит, говорит, не то тебя оскверняет, что входит в твои уста. Не Понимаете, ты, важность. Вот тебя этих речевых а тебя оскверняет то, что выходит Он из своей уста. Я, к сожалению, с такой скорби могу сообщить, что в нашу церковь входила одна. Я не могу назвать ее сестрой, женщина. и ходила. зачем она ходила? она ненавидела Бога. Чаем Бог. И она, могла периодически это говорить. я, не, я Бога никогда не прощу. Я говорю, Зачем вы Бог? тогда ходите в церковь? И я в Никогда не прощу. На не Страшно слышать такие слова, правда? Много страшного. Да, чего мы думаем? И вот, конечно, пусть Бог нас оградит. Бог да не Знаете, я недавно осознал, осознах, что в моей жизни уже очень много людей. В моем живот много хора которые на самом деле для меня бесценны люди. Заменца бес, бесценный я даже думаю, хора. что они готовы ради меня свою душу отдать, жизнь. Был, был период, когда я этого просто не, не мог оценить, не ценил и этого. И сегодня мне Бог говорит, дорожи обязательно Бог дорогими людьми. Не казала, да пазиш Смотрите, мы не дорожим дорогими людьми и заискиваемся перед людьми, которые нас унижают. И не все супитвами на... манипулируют на нами. Хора, не унижают, используют не нас, и Поста... используют. пытаются поставить нашу жизнь под свой контроль. живот. Дорожите дорогими людьми, которые действительно, ну вот Оксана вот в моем представлении, я признаюсь сегодня публично, это дорогой человек. Бесценный помощник, я вообще думаю, как ее Дух Святой использует, она, она вездесущая какая-то, вот, вот она сейчас действует, а за, через секунду она уже на проекторе, уже там что-то там высвечивает, и через пять секунд она уже там на, на органе играет, потом и, и просто я думаю, когда она все это успевает. Я, я, я получил от Духа, что вот, вот такого человека надо ценить, надо отмечать, надо ее благословлять, надо ее поддерживать, говорить почаще слова такие, переводи. Не справляешься.